Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о способе расстановки крепежа в Автокад. И вот такой способ предполагает использование как внутренних средств автокат, так и минимальной автоматизации, так называемой пользовательской автоматизации, которая доступна каждому конструктору и которая может существенно упростить и ускорить работу над чертежами. В принципе, как конструктор мебели. Чаще всего детали, которые требуют присадки на станке, то есть детали из листового материала, мы создаем модели, моделируем, проектируем в специальных, в специализированных мебельных программах. То есть это такие, как 3D-конструктор, базис-мебельщик или Вуди. Ну, я, мои коллеги, я просто знаю, что, как правило, удобнее всего использовать, конечно, мебельные программы. Но... Дело в том, что все эти мебельные программы, они рассчитаны на такую вот быструю подготовку чертежей, но что-то все-таки в них сделать нельзя. То ли у нас какие-то фрезеровки сложные, которые невозможно передать и правильно раз, ну, представить на чертежах эти фрезеровки. То ли какие-то детали, которые вот несколько уровней иерархии в них есть. То есть вот, например, как... В данном случае на чертеже у меня крышка. Она сделана, то есть толщина детали, габаритная толщина ее 50 миллиметров. И внутри она склеенная, То есть такой вот бутерброд получается значит, 16 миллиметров сверху, 16 мм снизу, 18 миллиметров такие небольшие. Полосочки для увеличения толщины. Ну, это делается для того, чтобы, во-первых, не перерасходовать дорогой материал, во-вторых, чтобы все-таки деталь не была такой уж тяжелой. И проблема заключается в следующем: что если мы вот такую вот деталь, например, создаем в 3D-конструкторе, то присадку он показывает на какой-то вот одной деталюшке. То есть, например, на нижнем слое вот этого бутерброда но дело в том, что э, на присадку идет деталь целиком, то есть она уже идет склеенная и покромкованная, поэтому э, показанная присадка на вот одном слое она не всегда удобна. Ну, а э, такая ситуация, когда мы делаем часть проекта в одной программе, а какую-то часть проекта в другой программе, она тоже имеет свои минусы, потому что иногда это сложно совместить, неудобно. И, ну, может быть, все-таки иногда лучше использовать автокат от начала до конца, для того, чтобы все детали были показаны в одном стиле и с использованием возможностей программы автокат. Для этого я использую блоки крепежа, сейчас я о них немножко подробнее расскажу, и небольшую программку, мини-программу, написанную на автолист, для того, чтобы быстро разметить деталь под такой крепеж. Итак, поговорим в первую очередь о крепеже. То есть на самом деле, для того, чтобы расставить крепеж, мы расставляем в модели не крепеж, потому что как именно выглядит эксцентриковая стяжка, как именно выглядит дюбель, например, как именно выглядит шкант, нас вот в данном случае не интересует. Мы расставляем на самом деле не крепеж, а отверстия под крепеж. Поэтому модели мы тоже делаем не модели крепежа, а модели отверстий. Для того, чтобы сделать правильные модели отверстий, мы смотрим каталог. Конечно, вот, например, в каталоге «Хетич» у нас минификс представлен вот следующим образом. Под минификс делается отверстие диаметром 15 миллиметров на расстоянии 24 миллиметра от линии стыка, от линии соединения. Вот, это ну, 24 или 34, зависит от минификсов, которые вы используете. Я один пример просто привожу. Например, пусть у нас будет 24. То есть, вот у нас есть одно отверстие 15 на 13,4, глубиной 13,4. Второе отверстие торцевое диаметром 8. И глубина этого отверстия тоже она может быть 24, 28. То есть, э, ну, как правило, мы когда задаем присадку, мы немножко в плюсе делаем сюда. То есть вот второе отверстие, вот уже два отверстия мы делаем под сам эксцентрик и под дюбель. И третье отверстие мы делаем под, в, в другой детали. То есть это в ответной детали делается под винт дюбеля. То есть либо это винт, либо это муфта. Ну в данном случае вот у нас... Например, 5, диаметром 5 мм, значит он без муфты, он это идет э, винт дюбеля. Глубина 8, диаметр 5. Поэтому мы делаем один цилиндр высотой 8 мм, диаметром 5 мм. Второй цилиндр диаметром 8 мм, высотой ну, 24-28 тире. И вот этот цилиндр диаметром 15 мм и высотой 13,4 мм. Ну, можно 13,5 мм, не принципиально. Вот. И располагаем их именно так, чтобы когда мы произведем операцию вычитания объемов твердых тел, 3D тел, то у нас получилось бы на чертеже вот именно такая картинка которая у нас и получается. То есть вот, например, вот он наш минификс, вот под него присадка. Важно, чтобы центр вот этого отверстия находился на расстоянии 9 миллиметров. но поскольку мы минификс для 18 толщины взяли, то есть, чтобы он по центру вот торцевого среза и чтобы вот все остальные размеры у нас совпадали сохранялись вот эти модели минификса шканта и рафикса я оставлю ссылку под видео их можно будет ну взять скачать то есть мы делаем отдельно три объекта ни в коем случае их не объединяем но создаем блок создаем блок желательно поместить каждый блок на отдельный слой с разными цветами. Для чего это нужно? Для того, чтобы если вы вдруг уже расставили присадку и захотите поменять, например, минификс на конфирмат, то чтобы вы могли это сделать быстрее. Вот. Значит, минификс. То же самое касается шканта. То есть в верхней части модель присадки состоит из двух объектов, из двух 3D-тел. То есть это два цилиндра. Верхний цилиндр, который... Мы будем вычитать из одной детали. То есть это будет в плоскость детали врезаться. И нижний цилиндр, который будет э, в торцевых присадках показан. Сейчас я покажу. То есть вот нижняя часть цилиндра. И вот здесь вот верхняя часть цилиндра, э, которая вот у нас обозначает шкант. И то же самое касается рафикса. То есть рафикс, ну в данном случае я объединила уже в блок. Сейчас разобью. Вот, то есть вот рафикс, модель присадки под рафикс, также состоит из двух отдельных объектов, которые объединяются в блок, но перед тем, как выполнять вычитание, мы этот, эти блоки все разбиваем. И здесь тоже. Ну, как я уже сказала, программа у нас простенькая, которая, которую легко написать, легко отредактировать, и которая, конечно, не предполагает всего многообразия вариантов расстановки крепежа. Но из собственного опыта я знаю, что чаще всего конструкторы и сборщики, присадчики любят такую разбивку, такую, такой вариант расстановки крепежа, при котором как бы... Вот расстояние между точками основного крепежа, вот, например, у нас минификс и минификс, расстояние между ними кратно 32 и расстояние от э, точек вот этих точек присадки до э, края детали одинаковое с одной стороны и с другой стороны. Вот как в данном случае 256 у нас делится на 32 без остатка. И 57, и 57 с обеих сторон. То же самое у нас сохраняется в других вариантах. То есть вот здесь вот снизу 192 кратно 32. Ну тут показано 192, это между дополнительным крепежом присадка, то есть между шкантами, но не имеет значения. То есть... Основной крепеж расставляется кратным на расстоянии кратной 32, и остаток делится как бы пополам. Вот здесь вот он у нас не делился пополам, это я уже потом скажу, когда буду расставлять. То есть, вернее, здесь делилась пополам не полная высота детали, не полная длина детали, а длина детали вот эта... Стенка и бралась вот э, от этой точки до дна детали то есть здесь, вот 83 минус 65, как раз получается у нас 18, поэтому э, поэтому в принципе все это сохраняется. Так вот, вот этот вот случай я и описала в программе, то есть, как бы запрограммировала для того, чтобы разбивать. Э, расстояние вот стык линию стыка именно таким образом значит как это все работает в модели мы берем сейчас я удалю крепеж который ранее был расставлен для того чтобы показать как он расставляется значит панель инструментов управления Выбираем загрузить приложение, разбивка под крепеж. Загружаем. И показываем три точки. Причем первые две точки, во-первых, обозначают линию и по ним определяется длина линии соединения, линии расстановки крепежа. А вторая точка задает направление оси Y. Вот, вот разбилась линия расстановки крепежа на три части. Центральная часть кратно 32, а две крайние части одинаковые. Вот по этому принципу мы расставляем крепеж. То есть точно так же мы расставляем крепеж, например, вот здесь. Вот, же самая линия, стыка разбилась на три части. И где-то, ну, например, я покажу сейчас на вертикальной детали, хотя здесь у нас даже нет крепежа, но для того, чтобы было понятно, что на вертикальных деталях это тоже работает. Вот разбили вертикальную линию также на три части по тому же принципу. Центральная часть делится на 32 без остатка, а крайние части, они одинаковые, и причем их сумма где-то приблизительно плюс-минус около 100 мм. Дальше. Выполняем вставку блока. Берем блок минификс, например, вот из отдельного файла. И если вот так вот у нас автокад не ловит, например, присадки, то есть в данном случае он не ловит, он не видит эту точку, то можно перед тем, как расставлять крепеж, Оставить только те детали видимыми, которые для нас имеют значение. То есть вот сейчас оставляем точки, которые мы расставили. И плюс еще вот эту детальку. Так. И делаем изолировать, изолировать объекты. Вот у нас есть наши объекты которые мы изолировали и которые мы будем сейчас расставлять, которых расставлять крепеж. Ставка, блок, минификс. Ну, прелесть автокада в том, что он, конечно, ловит нужное нам направление, но иногда приходится повозиться. Поэтому следующую точку проще всего будет скопировать уже установленный и правильно ориентированный минификс. Вот такой вот. вот. Теперь добавляем сюда шкант. Вставка, блок, шкант. Окей определить заново вот и тоже мы его вот так вот располагаем окей сюда и сюда то есть я заранее точку вставки блока шкант выбрала такую чтобы она находилась на расстоянии 32 миллиметра от центра и именно по линии стыка это важно потому что точка вставки блока тоже очень важный момент в такой работе Дальше, после этого, например, мы э, завершаем изоляцию объектов вот, и разбиваем вот эти блоки, которые мы только что вставили. Вот, теперь можно производить вычитание. То есть мы берем вот эту деталь, боковинку, и выбираем инструмент тела вычитания. Выбираем сначала деталь, Enter, а потом выбираем те части наших блоков, которые мы уже разбили, которые именно в этой детали должны быть вырезаны верхний не трогаем. Вот оно все перекрасилось в черный цвет, значит все нормально. Это уже отверстие в детали. Это уже не отдельные 3D тела, это отверстие в нашей детали. Вот так вот, например, расставили уже крепеж и нужно изменить положение крепежа, положение отверстия. То есть, это тоже очень просто сделать средствами автокад. Оставляем одну деталь Изолируем ее. Вот. И выбираем перенести грани. Вот. Именно инструмент перенести грани. Потом выбираем, например. Так, исключить вот это нам не надо. Выбрали грани, которые переносим. Указали базовую точку, потянули в ту сторону, куда мы будем смещать, и набираем, например, там те же 32. Вот переместили. То есть перенеси грани. Ну, Ctrl-Z, возвращаем все. Дальше. Что у нас на самом деле содержится в нашей программе? То есть, давайте посмотрим. Первое, что делает программа, это она запрашивает три точки. То есть вот у нас оператор присваивания setQ и точки P1, P2, P3. Точку P1 программа запрашивает с командной строки, мы там видим э, запрос на ввод точки, и это первая точка, которую мы указываем курсором, укажите начальную точку линии для расстановки крепежа. Точка P2, вторая точка, тоже используется оператор getPoint, Буква «Н» с такой косой чертой для того, чтобы новый запрос с новой строки подавался. Укажите конечную точку линии для расстановки крепежа. То есть вот эти две точки задают нам линию расстановки. Линию, которую мы будем разбивать так, как мы придумали. И p 3 для того, чтобы ориентировать потом пользовательскую систему координат, которую мы временно создаем, и потом мы возвращаемся к мировой системе координат, но... Для того, чтобы правильно расставить эти точки, по которым мы будем потом расставлять крепеж, значит, мы создаем пользовательскую систему координат, для того, чтобы ну, проще нам было. Вот. Дальше. Автокад получает координаты каждой точки, которую мы ввели в виде списка. И из этого списка мы вытаскиваем отдельные координаты. То есть это список из трех вещественных чисел. Номера этих чисел в списке 0, 1, 2. Начинается нумерация с нуля, и э, на нулевой позиции находится координата Х, на первой позиции координата Y, и на второй позиции координата Z. То есть, вот мы извлекаем из этого списка отдельные координаты для каждой точки. Ну, не для каждой точки, а для точек 1 и 2, p1, p2. То есть x1, y1, z1. Мы используем вот такое сочетание, это оператор NTH, и извлекаем из этого списка значения координат. То же самое для точки P2, X2, Y2, Z2. Дальше, на следующем этапе программы мы рассчитываем разницу между X1, X2, Y1, Y2 и Z1, Z2. Вот. Но э, если у нас... То есть это, конечно, можно применять только в ортогональных направлениях. Если у нас какая-то там под углом деталь, то не получится. Тогда мы не можем применять эту программу. вот Она у нас не сработает, а только если вертикально, либо горизонтально расположены наши детали. И линии соединения расположены вертикально, либо горизонтально. Дальше на следующем этапе работы программы программа проверяет, Какая из, какое расстояние, какая разница, разность между там x, между yками или между координатами z этих двух точек у нас отличается от нуля. То есть, если x отличается от нуля, то тогда, значит, мы берем, то есть, по направлению х. Если y отличается от нуля, то длина нашей линии равна dy. Если z отличается от нуля, то длина нашей линии равна dz. Вот, ну вот это вот значение направления можно в принципе и не определять, оно тут нигде не используется. А вот э, вычисление именно длины линии соединения, оно нам нужно. То есть мы вот здесь вот определяем, то ли dx, то ли dy, то ли dz у нас является нашей длиной. Вот. Дальше мы определяем переменную n. То есть мы берем целое число, которое получается следующим образом. Значит, мы длину линии, которую мы определили, от этой длины мы отнимаем 100 мм, потом делим это все, Делим на 448, потому что 448, это ну, предположим, что это максимальное расстояние между точками основного крепежа, поскольку, вот, я, как я уже говорила, что программа у нас простенькая и рассчитана на наиболее часто используемый случай расстановки крепежа. То есть, это там, где у нас две основные точки: это боковины, шкафов, полки, то есть, э, не более, если у нас больше, то есть у нас какая-то, например, высокая задняя стенка, то мы вручную можем разбить ее на определенное количество, на определенные участки, потому что это не так часто встречается. Или написать другую программу под, под этот случай. Но в данном случае у нас две точки крепежа, и мы использовали 448, это как максимальное расстояние, кратное 32, и э, максимальное расстояние между двумя точками основного крепежа. Вот. Дальше. Оператор фикс оставляет целую часть числа. Вот так, сейчас немножко форматирование тут у нас слетело. Значит, оператор фикс оставляет целую часть числа. И далее у нас производится несколько вычислений, которые позволяют вычислить переменную dist, которая является вот именно расстоянием между нашими точками основного крепежа ну и собственно говоря дальше рассчитываем ну вот эти вот координаты точек но координаты точек не в пространстве а именно в этой нашей пользовательской системе координат начало которой мы вот с помощью вот этого оператора. Смотрите, первое, что мы делаем, потом мы запускаем команды AutoCAD для того, чтобы реализовать вот нашу расстановку точек, которую мы запрограммировали. Значит, мы берем, первое, что мы делаем, отключаем привязку, О osnap off, для того, чтобы точки случайно в процессе выполнения программы не, чтобы не сработала ложная привязка и они не улетели, не сместились из-за того только, что привязка, какие-то прицелы там не настроены так, как нам нужно. Вот. Отключаем привязку. Потом следующая команда command UCS. Значит, тут еще хочу обратить внимание на то, что я использую здесь англоязычные термины, названия команд и знак нижнего подчеркивания для того, чтобы в русскоязычной версии они правильно читались, правильно выполнялись. То есть но... В англоязычной версии такой случай тоже выполняется. Но если мы будем использовать либо русскоязычные имена команд, либо англоязычные без нижнего подчеркивания, тогда они не будут либо в русскоязычной, либо в англоязычной версии работать. То есть русскоязычные имена команд будут работать в русской, а если мы вдруг захотим использовать ее там, где установлен английский англоязычный автокат, то оно тоже не будет работать. И наоборот, если мы использовали англоязычные термины без вот этого значка, и хотим в англо русскоязычном автокаде запустить эту программу, то тоже она не будет работать. Поэтому используем команду UCS с нижним подчеркиванием. Значок, что по трем точкам, то есть построение пользовательской системы координат по трем точкам, и показываем вот эти наши точки, которые мы ввели в самом начале P1, P2, P3. То есть сначала координат будет с точки P1, Направление оси OX будет P1, P2, то есть точка P2 задает направление оси абсцисс, и точка P3 задает направление оси ордена. Дальше. Command Point. Точка. Значит, команда устанавливает точку с координатами. Вот F1, точку F1 мы сделали, координаты рассчитали предварительно. И Команда точка, кар, точка с координатами, то есть точка F2. Вот они, точки F1 и F2. И их координаты уже, и у них координаты такие, что Y равен 0 и Z равен 0. То есть координата у них только по оси X, для того, чтобы было проще. Вот, поэтому мы и задаем вот эту пользовательскую систему координат. Ну и в конце мы, конечно, возвращаемся к Command W. То есть возвращаемся к мировой системе кардина. И в заключение хочу сказать, что эту программу тоже я оставлю по ссылке, можно будет ее скачать по ссылке. Если будут какие-то вопросы, пишите, задавайте, спрашивайте. Может быть, что-то можете посоветовать со своей стороны, тоже буду рада. Спасибо за внимание, всего доброго, успехов!